Всем привет! Меня зовут Джон Махони, я из Канады, и это моя жена... Ева Махони, и я из России. Мы авторы канала «Джон и Ева», и мы очень любим путешествия. Мы совершили кругосветное путешествие автостопом длиной в два с половиной года. И Декатлон нас попросил подвечать на некоторые вопросы, которые нам часто задают. Так что вот, первый вопрос. Что мы всегда берем с собой в путешествиях по миру или в поход? Мы небольшие специалисты по походам, но что-то про кругосветное путешествие сказать сможем. Что брать с собой? Есть огромное количество списков, э, всяких вещей, которые можно брать с собой. И на самом деле это очень личное дело. Э, у каждого будет свой список, и с опытом этот список будет меняться однозначно. Наверное, главный наш совет ⁇ это чем меньше, тем лучше. Есть реально очень ограниченный список вещей, которые обязательно нужны. Если вы собираетесь в какую-то другую страну, то вам обязательно пригодится паспорт. Мы рекомендуем брать э, паспорт в каком-то чехле, еще делать копии. И электронные, чтобы они где-то лежали у вас на почте. И еще бумажные копии. И хранить их в разных местах, в своих сумках, чтобы если вдруг вы потеряете паспорт, вы могли легче его восстановить. Следующее — это деньги. Деньги, ну, путешествовать без денег тетички можно, но гораздо легче с деньгами. Эм, лучше иметь несколько банковских карт, так, чтобы также, если вдруг вы потеряете одну, чтобы была другая в другой сумке. И лучше еще брать наличку. Так уж устроен мир, что лучше эту наличку брать в долларах. Они должны быть свежие э, купюры разных номиналов потому что, скорее всего, вам будут э, нужны визы в какие-то страны, и многие посольства только э, принимают доллары э, и только свежие новые купюры. И, конечно же, сохранить все вышеперечисленное лучше в герметичном чехле, чтобы ничего с этими деньгами и с документами вашими не случилось. Да, никогда не знаешь, что может быть. Вот, и следующее, в принципе, не совсем обязательное, но уж очень полезная вещь, это смартфон. На смартфоне у вас может быть офлайн карта переводчик, что еще? Заказ такси, я не знаю. Диктофон, вот, курс валют, просто, камеры. ну, вы сами знаете, что можно делать с Става. своим телефоном, да, камера, видео, все это можно делать, um, так что, наверное, это почти обязательная вещь, хотя и без него можно. Все остальное, в принципе, как бы не обязательное. Все остальное можно приобретать в пути. Иногда нам кажется, что если мы отправляемся в какое-то далекое путешествие, то нам нужно брать все с собой обязательно изначально. Эм, но это не так. Прямо в любой стране можно приобретать почти все, что угодно. Но, скорее всего, вы захотите что-то взять с собой, и для этого вам понадобится рюкзак. Очень советую мне экономить на рюкзаке и выбирать комфортный рюкзак, за который ваша спина вам в будущем скажет спасибо. Да, и я бы сказал, что лучше поменьше брать рюкзак, чем побольше, потому что это заставит тебя ограничить количество вещей, которые возьмете с собой. Одежду лучше брать поменьше, тоже лучше качественно, там, легкие вещи, которые быстро сохнут, и также с обувью но при этом, я бы сказал, что если вы купите все новое, то лучше поносить перед тем, как отправиться в какую-то страну, где может быть повышенный уровень преступности, скажем так. Также с рюкзаками, чтобы вы сначала походили с ними, чтобы они были немножечко грязные, чтобы они не привлекали так много внимания. Все реально, кроме тех вещей, которые мы говорили в начале, не обязательно. И, скорее всего, когда вы отправитесь, вы поймете, что вы взяли слишком много, но все это придет с опытом. Мы желаем вам удачи в своих путешествиях, в сборе вещей на эти путешествия. Мы с вами еще увидимся на этом канале, но пока скажем до свидания, до следующего раза. Пока.